Что касается этого вопроса, имеет ли человек право на возмездие, справедливое возмездие? Безусловно, имеет. Никто не может лишить его этого права. Но вот что является справедливым возмездием? Разные, при разных э, условиях это понятие оно тоже как бы меняется. Допустим, в военное время возмездие бывает более таким мгновенным, более жестким. И у, у той стороны, которую наказывают, которая мстят, у нее бывает не бывает тех рычагов, институтов там для своей защиты. Как, например, это бывает в мирное время. Поэтому, как ты сам сказал, время смуты, я так понимаю, это время, когда еще не установилось, когда еще государственный строй, как должен он быть, он еще не установился. И в этот период, конечно, будут происходить какие-то вещи, кто-то будет мстить, где-то, возможно, будут даже какие-то боестолкновения. И после того, как уже государство установится, будет ли оно преследовать вот уже этих людей, которые мстили? Если эти люди, которые мстили, они не выходили за рамки военного положения, военного времени, то я думаю, нет. Но если же они сами выходили за эти рамки, то, безусловно, они тоже совершили преступления и их, их тоже будут наказывать. Что я имею в виду? Одно дело, допустим, если был в рамках военного времени, военного положения, был наказан непосредственный преступник, да? как, например, Кадыров, Иудов, Делимханов, за это будет ли человек потом за это нести ответственность? Конечно, нет. Я считаю, что нет, не должен Но Представим себе, что кто-то превысил вот эти вот пороги дозволенного и, например, совершил несправедливость в отношении ни в чем неповинных людей просто из-за того, что они являются родственниками Кадырова, Иудова, Делимханова. Должен ли он за это понести наказание? Безусловно, должен. Конечно, должен. Поэтому здесь самое важное помнить, что мы с вами, являясь мусульманами, мы с вами ограничены. Этой религией мы не можем выступать, выходить за ее пределы. Ведь Аллах нас выдостерегает от этого. Он говорит, чтобы мы не переходили границ дозволенного. И мы должны с вами это сохранять. Если кто-то из нас превышает, переходит за вот эти границы, то он тоже должен нести наказание в соответствии с нашей религией. Иного выхода у нас просто нет. Если же мы скажем, что нет, мы этим прощаем, чтобы они там не делали, тогда вопрос к нам, являемся ли мы справедливыми тогда? Если мы прощаем этих, то мы должны прощать и этих, мы не должны с вами в этих вопросах а, какое-то пристрастие иметь. Мы вообще не должны. И это является условием того, условием того, что Аллах дарует победу. Это справедливость. Если мы не будем справедливы, то Аллах не дарует нам победу. Помните об этом. Одной из причин нашего поражения является то, что мы не проявляли справедливость. Это одна из причин. И мы должны вернуться к тому, что в любых вопросах, будь это в отношении наших врагов или в отношении наших братьев, наших друзей, мы должны проявлять справедливость. Киану Ризван когда Чечня станет независимой, то Кадыров предстанет перед судом, и у меня для него на примете есть один адвокат из Гамбурга, официальный амбассадор Бритвина Станхова. Томсо, ты противоречишь, ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Нет, если бы я был сторонником коллективной ответственности и жаждал бы того, о чем ты говоришь, что я бы не постеснялся об этом говорить, и я бы тогда говорил, что это ваши дети будут отвечать, там, и возьмем спрос с них и прочее. Я наоборот говорю, что тот никто как бы не будет отвечать за преступления Кадырова. А дети Кадырова будут отвечать за свои преступления, если они их совершают или совершали, но не за его сообщение о преступлении. То есть. Поэтому я не сторонник. Но когда я говорю, что вы будете стыдиться своих предков, это ведь не вопрос коллективной ответственности. Но это по факту так. Это как, понимаете, Германия сегодня, допустим, на день Холокоста правитель, ну, президент или канцлер, допустим, выезжает в Израиль и стоит там с опущенной головой. Почему он это делает? Потому что он чувствует ответственность за своих предков, за то, что они делали с этим народом. То есть это немножко другая вещь, это не та ответственность. Когда мы говорим о коллективной ответственности, мы имеем в виду, что, о, о, мы имеем в виду непосредственную ответственность, что ее недопустимо как бы, проявлять. Однако какую-то символическую ответственность, мы ее никак не можем отменить, и она присутствует. И мы вообще являемся сторонниками этого, что символическая ответственность, она должна быть. Как, например, кто-то из нашего, ну, нашей допустим, родственники, какой-то наш представитель из нашего рода, если он совершает преступление в отношении там, человека или даже не преступление, а бывает он в ДТП, например, погиб какой-то человек по вине нашего человека. Перед родственником, перед семьей этого человека мы тоже все равно чувствуем на себе вот эту ответственность символически. Понятно, что мы не несем за это непосредственной ответственности, полноценной. Но вот эту символическую мы несем. Мы как-то, как сказать, чувствуем на себе вину. Опять-таки, чисто символически. То есть, я говоря, рассказывая о том, что они будут вынуждены стыдиться, там, менять свои фамилии, я говорю именно об этом. Но непосредственно с них спрашивать за их предков, это, конечно, делать мы не можем. Хотя многие желали бы, наверное, это делать. Причем желают они это делать, отвечая тем самым Кадырову, так как они не стесняются и практикуют вообще эту тему. Они заставляют наших родственников отвечать за нас, они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем, мы ограничены этой религией, а наша религия не позволяет нам так себя вести. Поэтому мы не сможем, друзья, так себя вести. И делать это мы не сможем.